Привет, друзья! С вами Чума, и сегодня я вам покажу заработок денег на Android. И буду я это вам показывать на таком замечательном слоте, как Кекс, либо же Бабуля, как называю я. Ссылочка на который, конечно же, будет для вас находиться в описании. Вон там, вон так что, друзья, спускайтесь, переходите и начинайте играть, начинайте зарабатывать реальные большие деньги. С компьютера, с андроида, где вам удобно, где вам комфортно. Абсолютно неважно Все предельно просто и везде одинаково. Было бы желание, немножечко мозгов. И все, друзья, у вас получится. Особенно если вы амбициозный человек, проблем вообще никаких не должно составить. Как вы видели, задонатили мы в районе 20 тысяч. В принципе, сейчас плюс-минус. В этом диапазоне и остаемся. Не получается. Не получается выйти в большой плюс. Окей, поднимаем 4 косыря. Вот так уже дела идут куда получше. И натыкаемся мы на бонуску. Так что, друзья, думаю, можно на этом моменте тыкнуть лайк за такую дебютную бонуску. Но она, к сожалению, будет довольно-таки слабненькая. Да, прям вообще ни о чем. Получили мы столько же, сколько и ставим. А это... А это очень мало. М да. Не получается, не получается на что-то особо большое выиграть. Но, как видите, прилетело к нам еще три печки. А это значит... А это значит, что сейчас мы начнем делать деньги. 3600 нам уже упало. И, к сожалению, больше нам ничего не захотело подать. Но, так или иначе... 23 косаря мы имеем. Так что, в принципе, не все так плохо. 1300 еще прилетает. Но это совсем не о чем. Вроде как и в плюс выходим, но все равно этого мало. Хотелось бы. Хотелось бы уже на какой-то большой занос наткнуться, чтобы начать, соответственно, играть по крупному, поставить максимальную ставку. И поднять, я не знаю, сколько мне сегодня надо. Ну, 1100. 1100, друзья, думаю, я сегодня смогу поднять. А чтобы еще проще, мне это удалось. Не полинтесь и тыкните большой палец вверх. Вам не тяжело, мне приятно. Также хотелось бы напомнить, не забываем, не забываем, друзья, подписываться на канал. Превращаем эту красную кнопочку в серую. Потому что по статистике много, очень много моих телезрителей смотрит видосы, мои не подписавшимся. Поэтому надо как-то исправить эту ситуацию. Угу. Да, вроде каждый раз выходим в плюс, но, но все как-то по мелочи. Не не идут большие заносы у нас сегодня совершенно. Что ж, ну может здесь нам больше повезет. Начинаем мы по нарастающей. Оу. Oh. Да, и на бонские, друзья, нам, к сожалению, тоже сегодня не везет совершенно. 2.400 уже получше. Что ж, я думаю, поставим давайте максимальную уже ставку. Либо же быстрее поднимем наши бабки, либо же быстрее все сольем. И судя почему, это будет именно второй вариант. Да. Все пока что. Именно к этому и идет. Окей, okay, окей. Okay. Вот сейчас у нас появилась реальная возможность срубить очень много капусты. Оу. Oh, вообще бездарно слили. По-моему, это уже четвертая бонуска, если я не ошибаюсь. Можете поправить меня в комментариях, где мы совершенно толком ничего не получаем. Что очень, очень досадно. Но вот заработок денег на Android на самом деле весьма прост и удобен. Просто лежишь у себя В кровати, в постели Сам, с кем-либо Отдыхаешь, расслабляешься И при этом зарабатываешь неплохие бабки То есть Я пока что в любом случае нахожусь в плюсе Окей, 7200, вот это уже получше и еще 4400 нам прилетает И наш баланс переваливается 27 тысяч Тридцатка, друзья, также у нас уже в кармане Осталось бы дождаться еще бонуски, нормальные бонуски. И должны у нас дела совершенно пойти иначе. 780. Угу. И еще два косаря приносят нам баллайки. Но это все не то. Это все не то. Опять бабуля немножко нам не докрутила. Хотя, я думаю, даже если бы докрутила. Была бы аналогичная ситуация с теми же. Не хочет, не хочет нам выдавать сегодня нам нормальные бонуски. Прям ни в какую. Видимо, друзья, сегодня не наш день. Не наш день для бонусок. А так мы в любом случае зарабатываем и выходим. Выходим в плюс, имея уже 40 косарей. То есть, наш депозит составил 20 тысяч. По сути, я эту сумму уже удвоил. И получаю, наконец-то, друзья, наконец-то 22 косаря. Определенно, определенно такой за нас заслуживает вашего лайка, вашего поощрения и одобрения, вашей поддержки. Больше от вас, друзья, ничего совершенно не требуется. Все остальное у меня есть уже и так. А это бы явно лишнее было, наконец-то еще и бонус, куда ждались. Я думаю, всем моим телезрителям, в принципе, нравится данный слот. Поэтому напоминаю, что ссылочка на него находится. Внизу. Вон там вон, в описании. Пятая бонуска. Шестая бонуска, я не знаю, я сбился уже со счетом, которая нам ничего совершенно, совершенно ничего не дала. Не захотела нам ничего приносить, к сожалению. Опять-таки, к сожалению. Так что я думаю, даже не стоит их больше ждать. Да, такими темпами мы скорее просто на скелет своими усилиями поднимем наши 600 тысяч без каких-либо бонусных игр. Это совершенно нам ничего не дают, не приносят Но, друзья, как вы видите, уже на данный момент Заработок денег на Android Уже принесло кое-какие свои плоды Получаем мы 70 тысяч Из 20 Еще десятка нам падает А вот-вот-вот, дела куда Начинают идти лучше Давай, Бубль, давай что-нибудь посерьезнее Выдай-ка нам, пожалуйста. Эх, все не то. Совершенно не то. Окей, еще пять кусков получаем. И все ближе и ближе оказываемся. У нашей цели. Бонуску? Да. Но, друзья, как видите, я даже не рад совершенно причем. Потому что они сегодня нам ничего не приносят. 3600 есть, ну, хоть что-то уже Окей Первая, друзья, дебютная бонуска, которая нам хоть что-либо принесла Более-менее серьезно, 18 тысяч Да, именно 18 кусков нам и принесла Что ж, мы уже совсем близко к нашей цели, так что давайте, видимо, добьем до 100 косарей И на сегодня подведем итоги Эх, не-не-не. Или же мы скорее сольемся. Пока непонятно. Судя по всему, друзья, это будет интрига вечера. Сможет ли Тма наконец-то добить достаточно, и да, я смог. Да, я смог. Поэтому, друзья. Как видите, на такой красивой, замечательной сумме мы на сегодня и остановимся. Напоминаю, ссылочка на данный слот находится в описании. Заработок денег на Android только что был вам показан. С вами был Тёма. Удачи вам. Удачи.